Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Магивары. сейчас мы проходим испытания на 6 разных карт, где нужно победить 18 раз, чтобы забрать абсолютно все спрейчики, в том числе и мастера, с бронзы. В общем, очень интересное испытание, мне понравилось, особенно, когда я играл с рандомами. Кстати говоря, спасибо за активность, очень мне понравилось то, что вы написали. Прям спасибо от души. В общем, сейчас мы проходим без поражений, это уже четвертая карта. Нет, это пятая это пятая карта, и здесь мы должны выиграть один раз, чтобы получить спрейчик, мифический спрейчик, и следующий будет легендарочка. В принципе, здесь мы забиваем гол, это достаточно легко, но самое главное, что мы проходили вечером, и здесь уже типы, все подустали, в принципе, я тоже устал, потому что весь день как бы э, что-то делать, и потом <laughs> еще испытания вечером проходить целый час достаточно сложно. Это не начало дня, но все же. Здесь мы, конечно, все уже тут ерундой маемся. Забиваем, не забиваем. В общем, играемся с противниками, да. Я тут пытаюсь трикшотить. 15 секунд остается до матча. Здесь опасная ситуация. Конечно, могли бы забить, но, в принципе, это только была ложная надежда для них. А для нас это все нормально, в порядке. Вот и победка. Получаем новый спрейчик мифический. Ура. И сейчас, смотрите, у нас 0 поражений. А, кстати говоря, по логу боев. Чтобы вы убедились, что у нас все идеально проходит. Даже очень быстро проходили. По 40 секунд иногда. Просто все абсолютно победы. Да, иногда был старт-плеером в команде. А, Но ну, это не значит, что я сильный игрок. <laughs> вы же в прошлом видео увидели, какой я ботик. Короче, здесь я беру папер, Моя тема берет Карла и э, Рикошета. Здесь достаточно сложный пик против нас попался Леончик э и Эмс, которая прям поджимает. Народ, если вы немножко не знаете и затрудняетесь с выбором э чего-то, и у вас какие-то сложности появились во время прохождения испытаний, можете смело писать комментарий, я обязательно отвечу на него, постараюсь помочь вам испытания еще продлиться ну, достаточное время, чтобы вы смогли воспользоваться советом и спокойненько пройти испытания. Я видел много... Кто... у кого не получалось пройти, но... Сложно, конечно. <смех> <смех> Моего тима это 100 хп. Гений. Гений удачи. Опять же, сейчас очень слабые игроки попадаются. И в основном все топы уже прошли это испытание. Да, может быть, вам попадется сильная тьма, но не факт. Сейчас даже, возможно, с рандомами пройти, честно говоря. Но надо будет докупать гемы, и это достаточно плохо. Если, конечно, у вас гемов нет, будет печально. Но, в принципе, самое главное, что сейчас играют слабенькие люди, что можно спокойно пройти эти 18 побед. Кстати говоря, насчет 18 побед. Очень интересно насчет... Отображение в профиле. Так как у нас было испытание чемпионата, только максимум там 15 побед можно сделать. И это в профиль засчитывалось. Почему же 18 побед не засчитывается, я до сих пор не могу понять. Ведь это первое испытание, где можно заработать 18 целых побед. И это было бы красиво смотреться, но по итогу они что-то не захотели, не сделали. И вот так вот получается, что мы остаемся без вот этой ачивки 18 побед. Хотя это было бы прикольно, ведь мы проходили впервые в жизни такие испытания. Это же история. Итак, остается 5 секунд до конца матча, у нас еще 28-23, я могу спокойно умирать. Немножечко <смех> в тыл зашел к... к игроку и просто убил его. Вот первой победкой мы получаем легендарный спрей, легендарный. Это уже, Это уже что-то прикольненькое. И полетели сразу же ко второй каточке, я немножко выбираю другую пассивочку, потому что на урон... Это прикольно, но когда у тебя не хватает атаки вблизи, там добить противника быстренько, это достаточно сложно. Так как у Пайпер очень долгая перезарядка. Я люблю вторую пассивку, чем на урон. И здесь просто начинают нас закидывать команда противников. Какой-то суперсложный пик. Тик. Э, э, этот. Скуик. Еще и Брок. Я тут вообще не ожидал, что на меня полетят бомбочки. Просто оставался в кусте. Это невнимательность сказывается, так как я уже уставал тогда, и это был вечером. Почему мы проходим вечером это испытание? Потому что тиммейт не был в сети, из-за этого мы прождали до вечера. Я мог бы вчера это сделать, записать видео и вам уже показывать, но по итогу сегодня только видео это выходит. Здесь я раскрываю карту у противника, фастик. чуть меня не убил своим, своей бомбочкой. В общем, нормально все идет, пока что 13-4 счет. Не знаю, насчет трудностей, мне, честно говоря, ничего не вызвало. Может быть, в моменте какой-то там и был какой-то трудный период э, э, в баунти. Э, баунти посложнее, конечно, испытания. Тут доходят э, не все, но доходят и слабачки, которые на удачу, так же, как и мы, попадались против ботиков. Вот. Поэтому такие вот дела. 22, 6. И вот вы можете подумать, что мы тут играем против ботов, но... Опять же, это типы все 40, 30к, против которых я попадался с рандомами. Но когда есть тема, все становится очень легко. Команда помогает тебе, ты помогаешь команде. И по итогу все достаточно легко происходит. 15 секунд до конца, и это... Это легкая победка. Брок уже сдался вместе со Скуиком. Они уже понимают, что это бесполезно с нами бороться. Ведь мы, грубо говоря, уже киберспортсмены. И мы практически все игры на КВ отыгрываем на максимум баллов. Итак, наша команда забирает 17-ю победку. Плюсом большой ящик получаем. Очень приятненько, когда у тебя аккаунт не фуловый. Надо пот потихонечку прокачиваться. И мы... Идем в последнюю каточку. И что же нам попадется, сейчас мы узнаем. Мы попадаемся против Бони, Брока и Тика. Эта катка достаточно была сложной, я сразу говорю. Поэтому будет поинтереснее смотреть за ней. Вот Тут опять же Тик очень сильно контролит дистанцию. Я не могу пройти... Он уже мансует от всех моих выстрелов. Достаточно сложно. Ситуация накаляется. И противники намного сложнее играют для нас. Надо быть сосредоточенным. Но я немножечко здесь пропускаю бомбочку. Но ничего страшного. Мы счет ведем пока что. А, нашего тиммейта забирают. Счет 5-8. Не в нашу пользу. Так как утика Тика здесь... Большие преимущества Потому что он за стенкой стоит И ему спокойно можно накидывать по нам Надо поскорее сломать стенку Сейчас моя самая главная задача Это сломать переднюю стенку Я пытаюсь найти по кому попасть Начинаю стоять по тику Тик очень сложно уворачивается Не могу попасть по нему Не могу попасть по броку Здесь как рак играю Немножко отхожу чтобы подхилиться и здесь просто гаджет в никуда. Думал, что-то там смогу. И меня впритык убивают, так как я уже тут просто без тычек, без ничего. Тупо хотел себя и на ульту. В общем, мы сейчас пока что немножечко не ведем. Но сейчас будет самый важный момент. Мы поджимаем противников. У них на базе вообще очень плохо все происходит. Нашего Рико убивают. Я добиваю Брока. На фасика летит э, ульта Тика. Здесь пытаюсь попасть по Тику. Но он как-то ювелирно мансит, что я не могу вообще ни разу попасть. В принципе, я здесь начинаю улетать. Сэвлюсь, нормально все пока что. И в моменте, когда у меня сейчас Берсерк, я стреляю с гаджета по Тику, чтобы э, контролить дистанцию, чтобы они резко на нас не агрелись. И сейчас мы уходим тупо в дев. Остается 12 секунд. Интересно, что же будет. Счет 20-20. А у нас синяя звезда. Если кто-то из нас умрет, то это ГГ. 5 секунд остается. 4 секунды. 3, 2, 1. И мы побеждаем. Вот в этом и прикол. Почти что умерли с последней секунды. Ну и что же, забираем последнюю 18-ю награду, победку. Это очень сложное испытание. Мы проходили его час. Итак, мы получаем мастер. <mimple> только с прайчиком. Осталось только в соло-лиге и в тим-лиге заполучить мастера. Ну, кр кроме клубной лиги. В общем, если вам понравился этот видосик, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. И всем удачки и всем пока.